Для настройки канала дефектоскопа преобразователи изымаются, вынимаются из э, искательной лыжи и э, в программе настройка настраивается. Этот преобразователь у нас контролирует головку рельса прямым лучом продольной волной, все сечение рельса продольной волной, э, шейку рельса поперечной волной, зону болтовых отверстий проекции и подложку проекции шейки и головку рельса э, продольной э, поперечной волной в диапазоне углов от 50 до 70 градусов вот сейчас мы э, будем проводить настройку каналов 40 50 который контролирует шейку рельса. для этого на стандартный образец смазанным маслом устанавливаем преобразователь Получаем отраженный сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм. Включаем автоматический регулятор усиления, определяем оформленный уровень чувствительности. И устанавливаем условную чувствительность. В данном случае 14 дБ. Нормальная чувствительность считается, когда э, амплитуда сигнала от отверстия будет в пределах экрана, ее верхней части. Переключаем э, настройку уголовки рельса углом 50-70 градусов. Это э, настраивается параметр с, другой, с обратной стороны эталона с, на, от отверстия на глубине 15 миллиметров, выявляем это отверстие, определяем опорный уровень чувствительности, для чего называем автоматическую регулировку усиления и устанавливаем условную чувствительность. Настраиваем канал контроля головки рельса продольной волны. Для этого выявляем отверстие диаметром 6 мм на глубине 44 мм. Вот выявили, определили ее глубину по глубиномеру и определяем опорный уровень чувствительности. Устанавливаем условную чувствительность. Переходим на стройку дальней зоны. Для этого мы должны поймать третий донный сигнал на бездефектном участке стандартного образца. Вот он, у нас третий донный сигнал в районе строла. Зеленый стробик. Значит, нажимаем автоматический регулятор усиления, определяем опорный уровень чувствительности и отпускаем. Все, этот канал настроен. Вкладываем датчик в сторону. следующем настраиваем канал контроля головки рельса, направленный в рабочую град. Переключаем в режим рабочая игра. И выявляем отверстие диаметром 6 мм на глубине 44 мм. Здесь будет основной угол 55 градусов, а остальные углы подстраиваются дифференцировано по VRC. Нажимаем автоматический регулятор усиления, определяем опорный уровень чувствительности и отпускаем а, кнопочку. И установим условную чувствительность. В данном случае у нас 13,5 дБ. Этот канал настроен. Настраиваем канал, который направлен в нерабочую грань с углом разворота 34 градуса. Переключаем в этот режим. Находим наш отражатель. И определяем его опорную чувствительность. Устанавливаем условную чувствительность. Теперь настраиваем канал контроля Наезжающий канал у нас он контролирует шейку, головку и шейку рельсов в проекции и подошку в проекции шейки, зону болтовых отверстий, и контролирует головку рельса, диапазон углов от 50 до 70 градусов без разворота. Настраиваем канал контроля шейки рельса. Для этого мы выявляем опорный отражатель определяем опорную чувствительность и устанавливаем условную чувствительность теперь настраиваем канал контроля головки этот э, настройка проводится по опорному отражателю на глубине 15 мм. Переключаем режим, выявляем отверстие, определяем опорный уровень чувствительности и определяем условную чувствительность. Если чувствительность нам недостаточно, то нажав на КУ, с помощью стрелочек мы можем добавлять или уменьшать усиление. Нормальная чувствительность считается, когда амплитуда сигнала в пределах экрана, в верхней его части. Настройка каналов завершена. Теперь сохраняем эту настройку. Нажимаем на кнопочку «Сохранить» и нажимаем Ага, вот. Настройка канала завершена Дефектарскоп собирается и готов к работе